Есть конкурент, который торгует только через интернет. И они, как мне ученые в НСП сказали, что это единственный наш конкурент по качеству. Ведь Среди сетевых компаний у нас их нет, а вот эта компания, мы с ней соревноваемся. Но они торгуют только по Америке, только через интернет. Говорить о том, что там лучше, хуже и так далее, работают составы. Да, и мы все видим, как работает, допустим, как, э, как отличается наш левгард, как э, отличается наш хлорофил да, по действию, как пахнет наш эндол. Да, э, насколько, понимаете, разница согласна есть между тем, как пахнет индол nsp э, и индол какой-то. То есть, ну, она, она колоссальная. И вы знаете, когда продукт делается из натуральных веществ, ну, и, и делается из натуральных дикорастущих растений, продукт работает лучше. Потому что на определенной высоте растения более активны, там больше питательных веществ. Так вот, я к чему? Что есть очень рабочий продукт, и я натыкался на интересные истории, когда человек пропивал две банки, замечательного продукта конкурентов, который точно натуральный, точно, э, точно хороший, но у него это не работало. И когда мне говорят, ну там парень пил цинк, у него было там вагон прыщей на лице, ну то есть много, да, и, и, и он говорит мне, ну чё, я уже пил, мне это не работает. Я говорю, ну в качестве исключения, покушай эти э, конфеты. Вот. А он говорит, я уже два месяца назад закончил, по, по эффекту все понятно. Взял себе баночку цинка, через неделю лицо чистое. Вопрос. Это я магически так на него работаю, его убедил в том, что это, да, аффирмации, что это вот сработает на тебя, или, или просто он попробовал, понимаете? То есть, эффект, понятно, что эффект бы тоже может быть, но есть просто более эффективная продукция, и мы имеем дело именно с ней. И поэтому нужно быть на неком расслабоне.